Такие же огни, как у тебя, летят мигая, но не ко мне навстречу. Такие же огни, как у меня, летят мигая, где я тебя не встречу. И даже чистое окно из твоей спальни их не увидит, сколько не смотри. Чтобы их видеть, надо быть где я. А я с обратной стороны земли, Нью-Йорк, Нью-Йорк, дарю тебе огни, их много у меня я все сжигаю из прошлой жизни все свои мосты. Теперь я только по твоим шагаю, Здесь тысячи огней все у меня. Здесь тысячи дверей, что я открою Ни за одной не встречу я тебя Ты так хотела, и я не беспокою Здесь тысячи людей, таких как я Железный бык, что здесь спасется в сквере И каждый приезжающий сюда Его потрогать хочет карамели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 Дарю тебе огонь